Эвакуироваться. А э эвакуирующий кажется даже опаснее, чем быть на корабле. Какие тут опасные конфеты? Съешь уже, ходить не сможешь. Можно-ка я поуправляю фиксацию отключи. Ой, постройка прям на меня решила. Да зачем ты еще раз нажал? Всем привет, сегодня мы посмотрим постройки Найка. Всем привет. Давай, что мы первым смотреть. Давай мини-домик. Он для мини человечков что ли? Не городу. А, наверное, да. Минимум. А, а почему я здесь парить не могу? Тут что-то невидимое. Видимые колеса. А Весы. эта машинка работает? Ветродуем. Здесь он Колеса сделаны не работают. Это не как машинка на радиоуправлении, а просто, просто машинка. Ой, это что такое тут? А это что такое? это Эль. А это понятно. Электричество добывает. Электричество дает. А почему там что-то наверху крутит? Еверпуна. А это Уна. Так, а вот здесь что? Домик без крыши. А, нет, здесь балкон. Есть. Из, из заржавевшего железа сделан. И у нее просто будто... Наверх только прыжками можно забираться, а тут дальше пройти нельзя. Вот для супермини, мантифчевый. А это что за гора? В город я в сравнении один, на с Дримом, и здесь свеча-то типа интерес. Там внутрь зайти можно? Наверх. Там внутри ничего нет, а это. А почему все привязано, каждая постройка, каждая кнопка, а не все вместе? Посмотрим Титаник. Ну ай, кто за Титаник? И вот сюда. Подальше отойти? Нет! Я в стенки застрял, сейчас я выберусь. Довольно быстро загрузился с той стороны. Ну потому что я моментальную загрузку включил. Ну он просто построен из микроблоков. Так, а сюда за кнопка? Была раньше дверь, она заб... Заб... залагала. Была дверь, но уже нет. Внизу вообще ничего нету. А вот здесь что? Тоже ничего нету. А впереди то? Я все знаю. Не знаю что сделать? А, это просто фонарики. Проход наверх. Полежать можно. Ага. Только лежать нельзя. Рабочий кран. Лодки. Рабочий кран? Можно ка я Стреть. поуправляю фиксацию отключи. Ой, я не туда нажал. Но он поворачивается и может шлюпку скидывать. Понятно. Давай ко мне возвращайся. Я здесь пока послал. Камеры... Забежать. полки не были пустые, я решил камеры добавить. Так, я уже зашел внутрь кабины, где сидит водитель. Британский мостик. Ему управлять можно? Еще ни разу не было управлять. Какие тут опасные конфеты? Съешь уже, ходить не сможешь. А, а что это так странно? Мы <свеч> <свеч> <Не, слушай. свеч> пошли к шлюпке. Канал Эх <свеч> не нажимай на. Или... Я в врезался в стен. Все, я уже здесь. Так, птица. А его выдвигать вперед нельзя. Букет, Об этом я не думал. <свеч> эск... ешь, что эвакуироваться. А э эвакуирующий кажется даже опаснее, чем быть на корабле. Я пытался сделать машины <свеч> машины. А подарки зачем стоят? Они откроют. Знаю, что из них выпало. Закончится все. А почему тут еще одного не хватает? За квест Сохраняется. Сохраняется просто. Машины. Один. А, вот. Тоже в дискорд скидывал машина, а что тут такие за крутилки разные всякие? А типа вот эти колеса крутят крутилки, которые крутят другие крутилки, те крутилки крутят другие крутилки, короче шестеренки и потом едет. А еще так прикольно придумал то, что ты огонь паст, И, и почему-то поворачивать не передел не я придумал а кто это Дримсер в дискорде, и я увидел как дрим там сэлфа факела и просто решил попробовать и получилось так же как у Дрима огненные колеса а огненные колеса дрим вот прикольно как вот они горят но а вот этот механизм ты придумал ну, в лучших постройках было но у меня получилось как-то не так я планировал как нет, ну, с именно задние колес поворачиваются, они передние и всякие шестеренки. А вот тут что за штучки? Такие? А. Машину, которая открывается. Постройка прям на меня решила. Да зачем ты еще раз нажал? А, все, поднимаем. Так, что Извините. Тут? Здесь были шаньеры, и когда ты нажимаешь на вот это, здесь должен бы открываться, как бы капот. Он должен бы открываться должен был открываться но он не открывается потому что вот здесь нет расстояния между капотом и самим о расстоянии кажется поршень просто не может взаимодействовать с блоками вот все. кажется он соединяется с блоками что у тебя происходит поршень не может сверху проходить он сверху ну а вот это что подними подними подними подними есть это Бэтмобиль Так, здесь есть, кажется Какие-то поршни приятные А, я могу опускать ту постройку А, Эх. я управляю сразу Уж нет постройки Ну, все тогда, да? Здесь Ну, все тогда, пока А, ну ещё где-то Дрин звонил